под предметом в чате здорово ебаный рот чё у вас нового за этот день произошло сейчас буквально минуточек 5 наверное подсоберем народ пока есть пять минут мы за эти пять минут что можем сделать мы можем пока а, пообщаться Какие-то есть вопросы, какие-то есть предложения. Сейчас я зайду на свой стрим собственный. Если у меня начнет получаться это когда-нибудь вообще. Блять. А, вот, все. Так, что э, вчера произошло? Поедешь с хозяевами на гонять. Да, вчера я на стрим заходил к ребятам. А мне Костя говорил... Что хочет, но я не знаю, когда они это будут делать. Кто-то знает вообще, когда они это собираются делать, или они сегодня собираются это делать. Насчет Копатыча вообще. Когда предположительно это будет? Как относишься к Фуджу? Я не знаю, с Фуджами никогда не работал. Мне не особо они нравятся. Копаточный учет только в среду. А, что за Копаточ? Копаточ — это, короче, тачка пацанов э, Парадевича, Кости, плохого парня, э, Лёша, кореша. Они, типа, снимают общий контент и э, ре реинкарнируют какую-то копейку там. Вот, и ее называют Копаточ. А что за игра сегодня будет? А, по-моему, по описанию было понятно. Нет, я вроде отмечал ее. На хуе поедешь кататься Отличные у меня подписчики Хотел сегодня взять модеров Короче, мне написали в инстаграм два человека Типа там мы там на жестком опыте Типа модераторы вообще невероятные Какие-то там на уровне президента Типа модерировали всегда И я им сейчас написал написал Двоим, не один и второй не отвечает Типа Лол Будешь ли с Эксайлом в суде стримить? Я не знаю, есть ли какой-то закон, запрещающий стримить в суде? Вообще. А там вообще снимать, наверное, нельзя. Хотя иногда снимают некоторых э -э, заключенных. Странно. Как настроение? Да нормально. Слушай, я задумался последнее время, что, блин... Э -э, вот я очень сильно сейчас задумываюсь насчет дофамина, короче... Вот я начал очень сильно замечать, насколько дофамин – жесткий наркотик. Вот, типа, вот я не употреблял никогда, типа, тяжелых каких-то наркотиков прям в жизни. И у меня кошка постоянно пытается куда-то съебаться. И в последнее время я понял, что, внутри ты очень жестко подсаживаешься на дофамин. Типа... Вот я не знаю, вы замечали такое или нет, что у дофамина нет никаких границ, то есть дофамину все равно, типа вот ты можешь устроить себе самый счастливый день в жизни, сделать все самое, грубо говоря, хорошее, и как будто бы дальше э, ты приходишь домой, и тебе снова нужно нужна вот подпитка, вот это там, не знаю, залезть в тикток, посмотреть какой-то фильм, какое-то видео, послушать музыку, то есть это же все э, подпитывает, подпитывает, подпитывает тебя жестко. И как будто у этого нет никаких границ, типа, вот, я не знаю, я даже сегодня задумался о том, чтобы попробовать устроить, э, вот, знаете, устраивают, типа, дофаминовое голодание, но не для того, чтобы как-то жизнь свою поменять, я понимаю, что это, по сути, типа, ничего не изменит, просто ради интереса, проверки своей силы воли, э, вот, я думал о том, что, что будет, смогу ли я, типа, взять и просто целый день жить, знаете, как вот в деревне какой-нибудь живут, без телефона, без всего, просто смотря в стену, и мне прям реально стало интересно, но я понял, что если я буду, я же с Кирой живу, и если я буду жить с Кирой, я бы не смогу все равно, а ей тогда тоже полностью придется ограничиваться, иначе она будет танцевать, там я буду слышать музыку и все такое, и я подумываю, короче, может быть мне куда-нибудь на неделю прям свалить, в какую-нибудь, нахуй, глухую деревню или что-то вроде того. И просто там вот неделю пожить в пустоте. Ну, типа, просто ради интереса. Для меня это очень стрёмно. Я могу вам сказать, что э, у меня есть страх не до конца проработанный. Типа, страх одиночества. Я не очень люблю находиться наедине с самим собой. Я представляю просто этот момент, типа... Вот ты просто, ну вот ты сейчас сидишь, например, а, пишут Афганистан, ешь <laughs> корола. А, ты сейчас сидишь, например, просыпаешься, ты такой, первым, первым делом, что ты делаешь? Вот смотрите, вы проснулись, что вы делаете первым, первым делом? Вот только открыв глаза. Насчет три все в чат. Раз, два, три. Что мы делаем? Телефон. Смотрю в Телефон. Бравл Старс, телефон. Ну, короче, на самом деле, реально вот тоже заметил, что, типа, ты просыпаешься, и... Ты еще только организм получает вообще какие-то жизненные возвраты, вообще, к, к, вот, ты только начинаешь чувствовать жизнь, и ты такой, типа, сразу хватаешь телефон, и сразу начинаешь по приложениям лазить. Типа, залезаешь в Инстаграм, посмотрел все истории там, ага, здесь почитал комментарий, здесь посмотрел новый пост, ага, пролайкал, его, вот так перешел в ТикТок, в ТикТок зашел, так начал лайкать, посмотрел там какие-то посты, так, что интересно, неинтересно, ага, понятно, так, а, -а, -а дальше, ага, так сюда, потом вот сюда. Ну, типа это вот если брать людей которые вот прям типа жестко влипают короче в эту систему но когда ты типа допустим не такой ты просыпаешься более-менее проснулся там сел завтракать go в мою деревню луна я мужчина это спокойно я нервы как я кстати меня будто но кто главный хищник я рычу как дина да во мне плавится олова да я тут избран как будто бы оби-ван парень но так хочется большего за весь <смех> блять, что за question марк? блять, что это за херня в донатах? Question mark, блять, что это такое? Это какой-то... Сможешь отдать все деньги с донатов? Спасибо за донат. А, ну, только в честной драке. Если ты приедешь сейчас ко мне, мы с тобой встанем раз на раз в GTA 5 РП, естественно, и, ну, как бы... Что за прикол с чайником? Я не выкупаю. Вот объясните мне глупому твитчеру, что за прикол с чайником. Игры на телефоне есть, если да, последствия не вывезешь. Нет, у меня игр на телефоне, кстати, перестал давно уже играть. И сейчас вообще игры на телефоне, вы заметили, что э, игры на телефоне стали делать супер э, тупыми? Типа вот прям... Вы видели рекламы игр на айфонах, последние игры вот эти, где то там должен пролететь, блядь, чтобы увеличиться, потом уменьшиться, блядь, какие-то э, пощечины раздавать? Типа вот в мое время, когда вышел айфон, там просто, знаете... Э... Легендарные игры были Игра за игрой легенды просто Вот типа там фрут ниндзя Вот такого уровня игры были Знаете, когда ты можешь просто сидеть в нее играть Там все знакомые играли А сейчас просто все уходит вот в этот контингент Тупого типа Наполнения, заполнения пустоты в жизни Как будто вот ты открываешь И ты там должен бежать И кому-то там какие-то подзатыльники давать Или что-то с какой-то тупой график И вообще, короче Сложности, сложности это из-за детей. Ну да, в основном работают на детей. А, как донат кинуть? Там вот зайди на мой профиль, если это с телефона, прямо на сам профиль. Там есть описание, в описании есть ссылка, кстати, на мой Телеграм появилась в описании. Если кто-то не подписан на Телеграм, там очень много умных мыслей и размышлений, которые могут помочь тебе стать, как бы расширить свой кругозор. Ну ладно, что тут а, про кругозор базарить, как говорится, про умные мысли. Лучше давайте потупеем хорошенько, залетим в игру. Uh, я подумал. Я подумал насчет uh, того, что было вчера. Вчера я раздавал бабки за свои поражения. Все помнят это? Или уже все забыли, и можно так не делать второй раз? Да, я мужчина, лицо спокойное, я нервы, как глина. Пир хотел сабать меня, будто Дина. Но кто главный хищник? Я рычу, как Дина. Ха, да во мне плавается олово. Да, я тут избран, как будто бы обиван. Парень тени, но так хочется большего, за весь друг. Да? Короче, можешь, можно ли как-то отбить у меня Киру? Ну, наверное, тоже только в честном поединке уже, скорее всего, драка здесь не подойдет Ну, потому что, типа, все равно после драки я бы не успокоился Поэтому, скорее всего, нужно сделать будет дуэль, некий дуэль, как вот Пушкин в свои времена Только в GTA 5 RP, естественно как же по-другому на Твиче не бывает. <laughs> Что за трек на донате стоит? Короче, это у меня на канале YouTube. У меня, кстати, YouTube-канал прикреплен. Вот здесь, я не знаю, в информации на каналу. Есть э, видео, как Кира делала бит первый раз в своей жизни в Аблетоне, а я должен был на этот бит зачитать рэп. И я, типа, рандомно там накидал пару строчек, э, записали вот такой вот э, трек. Типа, вот эти строчки. Это, короче, бит Киры и... Ну, очень веселый видос, на самом деле, если у вас плохое настроение, можете прям сесть, глянуть с кайфом его. Ну что, короче, народ, погнали нахуй! Ебаный в рот, как говорится, ТГ не кликабельно. А, я что, забыл поставить? Сейчас, секунду. А, ну конечно. Я даже ссылку не поставил. Естественно, он не кликабельный. Сейчас, секунду, я поставлю. Глупо-глупо с моей стороны было. Я просто картинку влепил, короче, а это забыл, ссылку. Вот, все, отправить. Так, сейчас ТГ должно быть кликабельно, по-хорошему. Ну что, пацаны, короче... Саня, как задать тебе с телефона? Да точно так же, заходишь на мой э, На мою иконочку вот Типа ты если с телефона сейчас смотришь Там вот нажимаешь фреймтеймер прям Потом вот в моем уже профиле Видишь описание, ну и там короче Уже все понятно Короче, что у нас сегодня? А, так, надо себя Зазумировать Сегодня снова Некий хардкор Некие забеги но Будем проходить дальше Серия побед минус 4 в говно <режит> <режит> Классика Классика жанра Так Короче, консультанта сегодня нету Консультант вчера меня пару раз подвел Если кто-то вчера был на стриме и помнит это Сладость или гадость Ох, ну что это такое Ебать Нормальная тема Короче, консультант меня вчера немножко подвел, поэтому сегодня без консультанта. Блядь. Да я мужчина, лицо спокойное, я да хотел меня будто дина, но кто главный кешник, я речу, как дина. Ха, да вам мне плавится олова, да я тут избран как будто бы обывань парень темный, но так хочется большего забездоровления. Ох, нихуя, что это за ключ. Блядь, что за донат, я пока его еще не вижу. Саня. Убери, пожалуйста, строчку доната в описании. Некрасиво бабки с подписчиков просить. Бля, ладно, если. Если. Я ни разу не умру за этот стрим, я уберу. Блядь. А что то Я тебя тут игра. Прикол игры в том, что типа с каждым разом становится тяжелее играть. А, игру потише сделай. Александр, 100 рублей. Почему стримы не на ютубе-то? А, сейчас игру сделаю потише. Ребята, подождите. Вот так нормально? Игра. Это просто минимум громкости по музыке в настройках, чтобы понимали. И типа я могу только вот сам АБС настраивать слышно. А, подождите. Я идиот. У меня все это время, блядь, громкость микрофона была выкручена в минус. блять, И вот сейчас даже нормально меня слышно, да? Вот прям сейчас меня должно быть очень хорошо слышно. А я думаю, что за хуйня, блять, почему мне пишут, типа, громче, громче. Я вчера с такими же настройками играл. Не, вот сейчас должно быть норм. Тише сделай, блядь. <laughs> Бля, интересно, вы угораете? С такими же играл. Бля, по-моему, нормально вообще слышно Не, вот быть норм. Бля, это, короче, определенная Определенная трав, травля, да? Со стороны подписчиков, как всегда Типа Доводить до того, чтобы человек Сошел с ума от их сообщений Типа громко-громко и все такое я хуй знает, что за яблоко тебе выпало. Вот это отличный консультант. Смотри, что мне выпало. У меня изменились слезы. Слезы стали какими-то другими. Короче, я так понимаю, что игра становится тяжелее с каждым прохождением или что-то вроде того. О, нифига, мамина жемчужина. Блять, что громко-то, ебаный в рот. Сейчас, пацаны. Реально что ли громко или, или это все еще какая-то Ого! Навалили стресса у меня сейчас. А ну вот так. Чем больше слезы, тем больше урона. Короче, вот это мое последнее предупреждение по громкости. Тише уже делать невозможно. Что за трек на донатах я же сказал этот трек э, с ютуба с моего посмотрите на ютубе видос э, он называется первый бит первый хит там кира делала мне бит а я под него читал рэп блять а это что за босс я с таким еще не дрался ⁇ Ёбаный в рот блять Постоянно новые боссы попадаются Как я думал тут какая-то последовательность есть определенная Типа сейчас и этот босс выпадает Потом и этот и так короче но ну, по усложнению А тут постоянно разные ты не можешь Нихуя к ним привыкнуть Но это такое себе на самом деле Не самый сильный Ну хотя он самый первый Зачем ему быть самым сильным Бля, я очень надеюсь, что нам в этот раз повезет, и нам начнут выпадать нормальные какие-то улучшения, потому что я заебался. Реально заебался. Вот вчера со мной играл а, мой консультант, и он говорит, бля, чел, тебе выпадает такой мусор. И я раньше играл в эту игру, и я понимаю, что здесь мо может быть... Могут быть такие вот реально предметы По лаку выпадать, что просто Ты начинаешь всех убивать с, с одного Выстрела, не знаю, там грубо говоря И длительность, дальность, все остальное Но у меня не выпадают почему-то, я не знаю Может быть подписчики За меня там пару слов должны Сказать кому-то, что-то сделать Вот что это? Маленький монстр О, нифига Прикольно Смотрите, нихуя себе Пацан заливает, смотрите. Ебать. Чисто батька ведешь домой с работы. Нихуя себе. Сердечко не забрал, да? Мне не нужно, у меня же полная жизнь. Блять. Блять. Бля, немножко сбивает, на самом деле, это типа. Ёб твою мать, а что это за хуйня? Скорострельность повышена. Нормально. Так, а стоит ли идти в магазин, когда у тебя денег нет? По-моему, не стоит. Маленький монстр хороший предмет. Да он хороший, просто его, его как-то копить надо. И отпускать вовремя. И это порой отвлекает тебя от игры. И ты начинаешь думать о нем. И ты, типа, забываешь про то, что тебя вот сейчас въебут просто. И его плюс выстрелы часто похожи на выстрелы, короче, этих врагов. Но надеюсь... Ну, на наверное, это лучше, чем то, что мне выпадало до этого. Не знаю, но если бы он независимо от меня стрелял, был бы просто охуенно. А, -а, -а подправили баланс последнего обновления, и имбовые предметы стали реже падать. Я понял. Жалко. Ебать, опять новый какой-то при... монстр. Какаха какая-то. Ёпта. Блять. Ой-ой-ой, Санечка. Да блять. Все, изи. Что там? Скорость и дальность повышена. Бля, я не знаю, хороший это предмет или нет. Может быть, тут есть какая-то определенная, как сказать, определенный шанс выпадения. То есть, типа.. Тебе там 5 игр выпадает хуйня, чтобы на седьмую тебе выпало все нормально. Пишут годнота. Заебись. Да непонятно, как контролировать этого челика. Его выбросы. Блять, я еба... Донатов пугаюсь. Слушай, я... Да, я тут избран как будто бы Оби-Ван. Я не заново прохожу, здесь, короче, каждое прохождение по-новому Вот я первый раз проходил, у меня было открыто, по-моему, 5 только комнат Сейчас уже 7 или 8 И, короче, Саня Когда новое видео и на какую тему? Слушай, вот сегодня мне монтажер должен скинуть видео продолжение про бешенство Вот И сегодня я вряд ли уже залью, но В ближайшее время, короче, будет видос про бешенство а потом э, будет новый видос Будет э, Короче Некий видеоблог Спасибо за донаты, реально огромное. Пиздец, меня... Вот я не знаю, что я за человек, возможно, с каждым так, но когда мне начинают закидывать донаты на стриме, даже хотя бы минимальные, знаете, даже хотя бы вот с каким-то промежутком постоянно, я чувствую какую-то вот эту отдачу от зрителей, мне пиздец, как э, хочется дальше что-то рассказывать, играть, прикалываться. Маленький монстр, это ты после свадьбы Алишера, когда ты в истории возле унитаза выкладывал. Бля, кстати, когда история истории возле унитаза выкладывал, кто видел, это было после день рождения Иксайла. Вот я, типа, человек, который вообще очень редко пьет. И у меня очень много в свое время там э, Отец бухал. И я, в принципе, типа. Как я уже где-то говорил, я всю молодость, короче, свою очень много бухал. И потом, а ну, у меня это желание просто пропало. То есть я перешел определенные границы, когда мне это стало как будто бы неинтересно. Бля, я сейчас опять. А, понятно. Топ-10 случаев, когда Саня запизделся. Мне это как будто стало неинтересно, короче. Я как будто уже прошел эту игру алкогольную. И я вообще перестал, в принципе, пить. Но бывают у меня такие моменты, когда, знаете... Ну, просто вот что-то с... Они единичные. Их... На них прям попасть... Вот, то есть, у меня есть друзья, которые со мной знакомы уже очень длительное время, но ни разу не видели меня пьяным. И... На втором этаже пропускаешь комнату сделки с дьяволом а на следующем этаже, если не собьешь шанс может открыть ангельскую сделку Бля, я ни разу не видел ангельскую сделку Для того, чтобы у нее пойти, надо пропускать комнату с дьяволом, да? Нельзя в комнату с дьяволом ходить Вот, и... Что это такое? Ебать, кошка меня пугает Постоянно падает Почему она постоянно падает? Она живая? С микрофона Насчет ИРЛа, кстати, вчера разговаривал с Данилой Горилой. Кто шарит за Данилу Гориллу? Напишите плюс в чат, если шарите, кто такой Данила Горила. И плюс, если хотите, чтобы мы с Данилой Гориллой Пошли стримить на улицах Москвы И что делают обычно на ИРЛах И разносить подписчикам ебло. Сегодня, кстати, с Данилой Гориллой Пойдем в качалку делать кардио Че-то я про алкоголь рассказывал уже, забыл, что я рассказывал Короче, прикол в том, что иногда Вот ну, почему мне нельзя пить? Потому что если я ловлю определенный вайп э, в GTA RP, естественно, да. Потому что если я ловлю определенный вайп, то, э, ну, меня уже не остановить. То есть я превращаюсь в какого-то просто непобедимого монстра, босса любой игры, который просто в себя заливает все, что существует на этой планете. И ему абсолютно не... А что за пузырь вокруг меня? Фига какой-то защитный пузырь. Бля, у меня неплохая сборка, очень плохо сейчас будет проиграть. Не надо проигрывать, наверное, да? Сейчас подпотею чуть-чуть, пацаны. И начну разговаривать дальше. Надо подпотеть, надо подпотеть. Нельзя проигрывать уже все. Че за лошадь просто мертвая? Ой, блядь. Вот пусть у меня сейчас выпадет самый охуенный предмет в игре, блять. Ебаный кубик мяса. Охуенно. Да я мужчина, лицо спокойное, нервы, как глина. Хотел меня, дина. Но кто хищник, я рычу как дина. Да, да во мне плавится олова Кстати, я вот на этот, на эту капеллу Саня, что это за Саня? Я бы не отказался от тебя. Что это за Саня? Что за магический персонаж на моих стримах новый появился? Вот у меня есть... Блядь, пизда мне. Сейчас, Саня, подожди. Очень не хочется проигрывать. Да ебаный рот. Да что, блядь? Бля, он непредсказуемо очень стреляет, вот этот Типсон, который монстр маленький. Непонятно, он когда стреляет вперед, блять, когда назад, когда он попадает, когда он слабо стреляет. А, у меня жизни еще нормальная. Я уже думал, у меня вообще жизни нет. Блять. Да про кубик я помню. Ты вчера уж еще мне писал. Блять, как меня бесит чуваки, которые вот типа вылезают периодически. Просто вот этот выбирать. Момент. Че, в аркадную комнату тоже можно идти? Выбить себе пару, так сказать, лямов. Или не надо? Короче, я еще сам ни разу не стримил ERL и очень хочется попробовать. Но хочется что-то что создать. Знаете, не просто так запускать, типа я еду в машине там. Я бы хотел с какой-нибудь съемки на самом деле своей запустить рл но это практически невозможно. Потому что же там, там все конфиденциально жестко, до выхода видео. И прикиньте, я такой, типа, все полю сразу. Блин, там такие видосы, кстати, отсняты вообще на будущее. То есть, а если вот вы, ну как бы в целом в ютубе что-то допонимаете, да то скоро вы так содрогнётесь немножко. Жалко, не могу ничего рассказывать. Вот чел, который питается бомбами, а у меня нет бомб. Бля, вот эта комната с жертвами, она вообще, ну, типа, решает вопросы какие-то? А что все пишут? Бан. Чё там, кто-то что то плохое писал в чат? Блин, даже не вижу, на самом деле, вот так листаю. Почему бан пишут? У Иксайла, да, мы, кстати, скоро у Иксайла будем снимать э, вторую часть с, э, Вот, кстати, по поводу вот этих приколов э, с пиковой дамой и так далее Блядь, ну как я так попался? Короче, вот как вы относитесь, расскажите, как вы относитесь к суевериям всяким Вот к этим, типа, вызовам там э, дьявола и так далее Типа, как вы вообще к этому относитесь? То есть, вам прям все равно? Или, да что такое, блядь, я чат читаю и попадаюсь Короче, вам прям все равно. Или вы такие, типа, блин, ну я бы не стал в эту штуку лезть. Какое у вас отношение? Примерно. Мне просто интересно. Потому что, знаете, ну, типа... Вот у меня такое отношение, что как бы я в принципе понимаю, что этого всего не существует там и так далее Но я как будто бы не хочу играть с судьбой Знаете, вот есть такие жизни-случаи да, так, что-то прислали опять какой-то донат. Неужели опять Саня? Да, епты. Да, бро, мы никому ничего не скажем <свеч> все между нами, уверяю тебя. Про спойлеры нам ролик будущих блогеров, которые сняли. Бля, там нельзя спойлерить, реально. Там, ну, типа, просто нельзя спойлерить такое. А -а, спасибо, Саня. Я не я говорю, я опять же, повторюсь, я не знаю, что ты за персонаж. Но вот у меня есть два э чувака, когда еще на Ютубе стримил. Э это PowerPuff. Пав. Uh, чел, который закидывал мне постоянно донаты И Егор Байтер С ним познакомились вот как раз Ебать у меня слезы нахуй Ебать Да ну нахуй А что с ними случилось, блять? Бля, они слабые или сильные теперь, я не понимаю Это парадевич Да нет, вряд ли Короче... Я, блядь, сбиваюсь про что я говорю. А Егор Байтер, Егор Байтер тоже чел. А, вот он был на стриме у меня вчера. И теперь появился еще какой-то новый персонаж Саня, не открытый персонаж еще, знаете, вот как в играх темный персонаж, за которого еще играть нельзя, пока ты не сделаешь определенные действия. Вот это Саня получается. Причем Саня такое еще имя. Не, ну супер максимально простое, типа просто Саня. Типа, а, да, это просто Саня. Что можно сказать про человека, которого зовут Саню? Ну, вот, например, там, Егор Байтера, бля, звучит, как будто, типа, ну, что-то там есть такое, нечистое. пав что-то происходит, да, такое там, что-то есть. А тут Саня, меня зовут Саня. <с vivir> Сейчас просто Саня мне миллион задонатит, нахуй. Короче, пока идем уверенно, очень уверенную сборку собрали по, по всем, э кроме жизней, короче, вот. У нас охуенные какие-то здоровые слезы, у нас охуенно мало жизней. Мы сейчас можем отлететь просто на любом повороте, короче, вот в чем проблема этой игры. Тут все время дисбаланс, короче, ты не можешь собрать сразу себе полную калитку всего. У тебя либо будет хорошая атака, но плохие жизни, либо будет дохуя жизни, там 9, блядь, но плохая атака и так далее, короче. Я, кстати, я не помню, я брал комнату золотую? Да, брал. О, у меня, кстати, есть... Можно в казино зайти. Ой, в магазин. О, сердечко. Сердечко всегда пригодится. Да и бомба, в принципе, тоже. Не знаю, что за бумеранг. Но я уже... А что за бумеранг, пацаны? Подскажите. Собираешься с Димой Масленниковым сотрудничать. Кстати, вот как-то меня жизнь отвела от, от всех этих <laughs> полуночных приключений и так, и так далее. Предметы можно им собирать на расстоянии. Бумерангом? Ненужный, пишут. Так. Бумеранг можно бросить, как и нож. Оглушает и наносит урон. Урон от предмета... Его можно использовать, чтобы притягивать предметы через застояние, как в игре Ладно, давайте возьмем, прикольно Как им пользоваться? А, на пробел, видимо Бля, не знаю, куда он выстрелит? Вперед? Ебать, мега пасть И Что с этим делать? Что с этой хуйней делать? Блять Ебать, этот чел маленький монстр накидывает в него жестко Бля, когда монстр большой, его изи просто раз раз развалить вот с этим мега-монстром. Пиздец, просто, нахуй. И кашу сверху ебать. Нихуя из жизни прилетели, блять. Вообще пиздец. Сейчас сборка идет уверенная, блядь. Очень уверенно сейчас идем. Просто двигаемся, нахуй. Кинь бумеранг. А, ну, я попробую, попробую, только когда он понадобится. Или лучше просто попробовать сразу. Бля, вот сейчас начинаются уже усложненные варианты игры. Но я ожидал, ожидал. Ожидал какую-то хуйню, конечно же, я всегда. <тит> <тит> <реш> блять а Кто главный хищник, я, блячу, как Дина Да, во мне плавится олово. Да, я тут избран как будто бы обеван Спасибо за донат, я еще не вижу его Потому что на меня напали, блять, ебаные монстры, нахуй А, заебись, вот тут у меня сейчас О, я, я под защитой, я под защитой Бля, как долго их убивать-то надо, я не понимаю Блять, и все ради одного сундука сраного Вот эти все проблемы у меня сейчас Он иногда кидает какую-то карту Вот что это за карты он кидает в, в монстров, мне интересно Типа, они больше урона наносят или меньше Опа, прилип Бля, что дает туалетная бумага, непонятно тоже А, это лезвие Саня, чтобы ты понимал, я тягаю гантели по 20, смотрю стрим, <смех> как только тебе попадается предмет, я все бросаю и бегу писать. Бля, ты жесткий, я чисто, знаешь, я представляю, кого-то ты вот, как в аниме, типа, размером с комнату, упираешься плечами в потолок, у тебя гантели 20 килограмм для тебя, это супер easy, типа, ты ее вот так вот просто, знаешь, легко-легко вот так просто дрочишь в руке. И такой, я пишу, такой, бля, что за предмет, туалетная бумагу? и ты такой маленькую клавиатуру достаешь, ноутбук, и так, типа, Чук -чук -чук -чук -чук", и пишешь. А, лезвие носит в 4 раза больше урона. Нихуя себе. Бля, урон у меня сейчас, ну, по-моему, вообще не, не хуёвый. Даже без консультанта, ребята. Сейчас мы справляемся даже без консультанта, прикиньте. А такое вообще возможно в играх, когда ты справляешься без консультанта? Да и уровни какие-то пока не такие сложные. О! Вот тут бумеранг пригодится, я правильно понимаю? Попробуем достать что-то бумерангом. А, мы можем использовать бомбы и дойти до сундука. Заебись, так и сделаем. Это стоит того. В сундуках может быть что-то очень крутое. Что это? Вуп-вуп. Бля, да я ж не понимаю, вот я беру эти угловые предметы, никогда не понимаю, что они делают. Может мне кто-нибудь подскажет? Может консультант бросит свою гантелью 20-килограммовую и подскажет мне уже наконец что я должен делать с этим, блять, а кто это, кто это растет, а вырастает какая-то хуйня, блять, блять, ебать, они сейчас все начнут стрелять разом. Почему у меня все время увеличиваются слезы, от чего это зависит? Не скоро они будут просто, блять, с размером с карту, что ли, или что происходит, блять. Бля, из них кто-то вылупляется, что ли, Это этот чел все это время здесь был? Сейчас сори, чат, я вообще просто на концентрации жесткой. Блять, Кто в меня стреляет-то, я не понимаю. Да, блять, что за карты? Хорошо, берем. Что это дало мне? Ничего. Наслаждайтесь силой тьмы, берем. Ёбаный в рот. Я стал злым, мне хуй уже... Ебать нахуй! Что за хуя, блядь? Посмотрите на этого ебаного Исака! Пиздец! Я ебал, блядь! Ебаный рот нахуй! Кого? Сюда, блядь! По одному боссов нахуй скручу в бараний рог просто пиздец! Ебать нахуй! Поехали, пацаны, блядь! На разборке, блядь, со мной Кто? Еба! А ч я маленький опять стал? А, это, блять, на одну комнату только было. Бля! Гантелью на мизинец кинул. Слезы скукоживаются и увеличиваются по ходу полета. Не влияет на урон, только на радиус поражения. А, ну ладно. Опять какая-то эмочка ебаная. Ядовитые слезы. Бля, ебать нахуй! Я просто ядовитый, жесткий какой-то. Так, ну там я ничего купить не смогу. Бля, ну неплохо, неплохо на самом деле. То есть можно их ядом отравить и просто бегать от них. Опять карта. Колесница. Что дает колесница? Так, укротитель предметов этих, э, названий предметов, описаний предметов, или да как там. Мужчина, как глина, меня, один, главный, хищник, Блядь, да, ебать я нахуй руку убрал на секунду. Да избран, Парень, Парень тяни, но так хочется большего. Вопрос. Саня, какую топовую книгу по психологии посоветуешь? А, слушай, нету топовой книги по психологии, они все интересные, все обош... о чем-то. Тебе приходят стриминги с красного вина? Сколько? Нет, сейчас ничего не приходит. А на, на первых порах мне Алишер давал стриминги за красное вино. Сейчас уже ничего не приходит. Я не знаю, кто слушает вообще красное вино или нет. Бля, жестко др... лезвие жестко дропаются и просто отлетают монстры за одну секунду. Бля, у лезвий... вот Летели бы только лезвие, был бы пиздос, конечно, полный. Я, кстати, без, без, укротителя, без укротителя игры вот этой, которой был консультант. О, нихуя, босс сразу. Блядь, что за урон у меня ебанутый? Вы вообще видели это сейчас? Просто пацана сбрила нахуй. Бля, ебать. Да ебаный в рот, как я так тупо попадаюсь? Их же легко предсказать. Забываю про этого монстра, уже вообще не использую. С какой книги по психологии советуешь начать? Да с чего-нибудь простого. Сейчас если сразу залез, залезешь в какие-то просто дебри психологии, то ты просто охуеешь. В этом причина, как бы. Психология вообще достаточно тяжелая к прочтению. Слезы повышены. Да ебаный рот! Нихуя себе они огромные. Че такое колесница, блядь? Короче, психологии прикол в том, что они достаточно все, ну, такие тягомотные книги во многом. То есть там нету такого, не знаю, научпопа, типа. Если у вас депрессия, то главный хищник, я рычу, как Дина. А, блядь, да во мне плавится олово, как будто бы Оби-Ван хочется большего. что это за какие-то сигналы там, блядь, что... Так по-любому ведь слушают, на альбоме 98 лямов прослушивание Топ-2 по всему ВК Ну, значит меня наебали Куда писать, в какую администрацию Блять Блять, лезвие должно дропнуться Срочно на этого кента Блять Колесница нахуй Блять, не понимаю, как он стреляет, вообще ничего не выкупаю. Ебать, а ты кто нахуй? А, все, опять глаз, неужели слезы повышены, там сейчас будут, у меня просто будут вылетать, ебать, вот такие вот малинки. Урон плюс удача повышена, урон повышен, это вообще охуенно. Бля, я на жестком жире двигаюсь. Баллы не будешь делать на твич? А я пока даже не понимаю, что это такое вообще, ребята, если честно. Я не понимаю, что за баллы. Что за баллы? А, как они зарабатываются? Объясните мне, может быть, я, я сделаю с удовольствием. Я не понимаю, у меня же нету, видимо, подписки на С3, на Twitch. Ну, как вот этой, так сказать, официальной. Я не Twitch. Как это? Ну, короче, там же. Типа, чтобы получать выплаты с крича. Нервы как глина. Мир хотел схавать меня будто Дина, но кто главные хищники? Партнер, партнер, вот, да, партнер. Зависть другим — это лучшее топливо. Если это опять Саня, то я свернусь ей шею в GTA 5 Как думаешь, Алишер сильно расстроился из за того что банданы обгонул? Я думаю, нет. Типа, ну, адекватно, можно же представить, что ты не можешь сделать там альбом, который будет популярен всю жизнь, не знаю, и никто его не обгонит Постоянно появляются новые, новые люди, новые релизы, естественно, ну, такое происходит Поэтому, я думаю, это просто предсказуемая вещь, прогнозируемая достаточно Блять, что мне за ключи выпадают какие-то ебанутые? А, копится бал баллы от просмотров а, так, Санечка, я тебе в директе резюме на моде оставлял. Можешь прочекать после стрима, а то ты не прочитал вчера. А, не видел. Слушай, а можешь мне прямо сейчас от от ответить а, в на Twitch написать прямо сейчас? И я тебе дам модерку сейчас пострим, по стриму, помодеришь. Какую-то этот пробную версию. Слезы яйца. Ебать, нахуй. Что за хуйня происходит с моими, блядь, улучшениями? Я, короче, вот, видите, вы говорите, партнером Твича нужен стать. А что мне нужно сделать, чтобы стать партнером Твича? А, у меня же вроде, ну, типа, есть какие-то просмотры. Я знаю, есть стримеры послабее. Там даже, типа, ну, постоянные стримеры, которые послабее, чем я в онлайне вроде есть. И... Короче, непонятно, чем мне нужен для партнерки. Что нужно для партнерки, ребята? Твичу напрямую написать, здравствуйте. Давайте будем партнерами. Ебать, что за кусок мяса? Блять, вы видите нахуй, что у меня просто за этот... За урон? Вы видите реально? Ч ⁇ за пауки, блять, за мной бегают? Ебать, я нахуй. Просто король насекомых, блядь. Посмотрите, что за хуйня. Это пиздец вообще. Я на, я, на, я на таком блессе сейчас живу просто в этой игре. Просто пауки за меня разбираются, ходят на разборки. Бля, вот это реально я чисто в игре. Бля, Верховный Жрица, там что-то плохое было. Это, по-моему, каблук какой-то, да, с этого, сверху, когда тапает, типа, на монстра. Посмотрите на мой урон просто, чуваки. Вот посмотрите, как я просто съедаю этих пацанов. Просто посмотрите на этих... Э я не знаю, чувствую себя старшеклассником просто в школе. Но я просто их, их жру. Жрица призывает на ногу. Да, да, да, все, точно, точно. Ну, что, в казик залетим, пацаны. Так. Можем сердцами поторговать. Потом э -э, выторговать сердце за деньги. Так, я не понимаю, здесь какая-то очень сложная схема. И есть ключ. Бля, мне срочно нужны какие-то укротители понимания этой игры. Что мне выгоднее здесь сделать? А, Коллабить с челиком, который хочет забрать мои мужчина, деньги меня, Дина, хищник, я рычу, Ха, за олова, да, да я тут избран как был, будто бы Оби-Ван бездруг... Сначала сердца Не трать сердца Блять, Саня, опять Саня ебаный в рот, миллион доллар или бандана? А миллион доллар это... Слушай, я не, не хочу сказать, что я сошел с ума от банданы, типа, невероятно а Для меня это прям, ну, не знаю, не альбом топ-1 Просто он как раз появился во времена вот, этой, вот этого тренда на мышапы еще жесткого И с ним начали творить такие беспределы, что там, грубо говоря, появилось миллион вариаций одного и того же трека И который, ну, по вкусу под подойдет любому Типа там шансон-версию даже батя какой-нибудь может слушать и не выкупать даже, что это типа переделка «Переправляй сердца в олово» Каким образом? Короче, мне, наверное, нужно вот у этого чувака сначала э, сердца поменять на, э, на какие-то приколы. Потом э, чувака с монетами, потратить монеты, вдруг он даст мне сердца. Правильно я понимаю? Попробуем, короче. Кто не рискует, тот не пьет. О, лол. Цените. Я, я бессмертный могу просто закидывать в него сколько угодно сердец. Ебать, лол. У меня аж голос просто изменился Скорость повышена Давайте возьмем скорость Монеты, блядь, только их Блядь, зрелость какая-то ебаная Бля, я постарел Что с моим голосом? че как школьник заговорил? Стоп, тебе только золотой ключ выпало что с ним делать, я не знаю, не понимаю Я ничего не понимаю, ребята Ебать Охуенно, просто жизни схавал сейчас Бля, это просто, чё за нахуй Я ебал, блядь Санечка, помнишь школьника, который давал советы по жизни, да? Конечно, ш... Конечно же помню Это мой искусственный интеллект, это не школьник Кослиное копыта, скорость бега А вот это что дает? вот этот червяк, непонятно Он длинные сообщения вообще ебал в рот Это бесконечные ключи, что? Я могу сюда бесконечные ключей втыкать? Блядь, ты меня наебал или нет? Ебать, нахуй. Что, блядь, за ебать, нахуй? Ебать, нахуй. Сколько еще приколов? Давайте еще отсюда вытащим приколы. Вытащить еще, вытащить или нет? Это зуб плюс один к здоровью. Какой зуб, нахуй. Тратить сердца, да, давайте потратим. Все. Зло повышено, твои враги поплатятся Я ебал нахуй, я просто какой-то терминатор пошло, оно все нахуй. Ебать, еще сердце выпало. Пизда я мутант просто нахуй. Пиздец, я пошел нахуй. Просто сейчас мне кажется, враги будут, вот, прикиньте, увидите вот такую хуйню, вот просто это же пиздец страшно. Ну врагам пизда. Да там червяки и не червяки вообще все. Я уже просто на Блэсе жестком здесь летаю, блядь. Муха сама убивает. Пауки сами убивают, блядь. Сука, какую-то диарею заработал. Блядь. Это что будет периодически теперь со мной так? Или нет? Блядь, теперь бабок не хватает. Давайте возьмем таблетку. Заебись. Бомбы ключи. Бомбы золотые какие-то стали. Фух, блядь, чат, помогите, заспаймьте. Так что случилось, пацаны? Тебе надо, чтобы грамотный человек подавал заявку на партнерку, ибо там очень редко, почти никогда с первого раза не дают. А, понял, хорошо. У тебя на этом уровне не тратятся ключи, охуенно. Спасибо за, за советы, чат, вообще, любовь большая всем, кто всем, кто за меня топит. <связывая> Бля, Саня, если это опять Саня, я нахуй э, с, <связывая> не буду говорить, что я сделаю А то придется <связывая> делать, походу <связывая> Да, я тут избран как будто бы оби Да, что это за Саня, реально Может, это какой-то мой брат, близнец, типа, из прошлого которого снимал постанову Литвину, нет Но я снимал постановы для блогеров Для пранкеров а, в самом начале своего времени, когда раб я работал в свое время еще, короче. Ох, ебать. Что? Уже мама? Блять, а я могу маму против мамы использовать, я не понимаю. Ебаный рот, я не готов, максимально не готов был к этому. Или готов? Или все хорошо? Я не понимаю. Я не понимаю, готов я или не готов, проиграю я сейчас или нет. Блять, вот эта нога, пиздец, залетает очень больно. Чат, подождите, у меня тут разборка, пиздец, не на жизнь, а на смерть. Ебать. Бомбы юзай, пацаны, да я просто сейчас мамочку отымел. По-жесткому. Зацените, блять, пиздец, что за монстр мы создали в этой игре, это пиздец. Это твое Альтер Эго. Бля, возможно, это я из будущего, реально. А, вот, снимал, короче, раньше. Я сейчас отвлекся на этот бот. Ебать, тут пиздец, сейчас какой-то будет жесткий уровень, походу. Так, я вообще до такого не доходил еще. Подождите, надо какую-то паузу сделать. Короче, снимал всяким в начале своей карьеры малолетним миллионером там из, из москвы Сити. Даже каким-то ставочником снимал, типа и, ну. Не самое лучшее мое прошлое, но тогда нужны были деньги по зарез, типа, у меня не было выбора. Тогда вот просто и это было начало моей карьеры, тогда для меня любой заказ, в котором платили хотя бы, не знаю, тысячу рублей, это было уже спасение мое. Сейчас, сейчас, сейчас, пацаны, тут у меня разборки, я опять не могу с вами базарить, к сожалению, как бы не хотел. Бля, ну у меня очень жесткие дамаги, это просто пиздец. Я вот играю, просто особо не чувствую пацанов, знаете? Я просто вот. Я даже особо не целюсь. Я просто куда-то там что-то кидаю. Я даже монстром этим не пользуюсь. Просто зажимаю одну кнопку и всех убиваю. Нихуя, если ты получаешь урон, снимает по целому сердцу. Ёбаный в рот, это новый консультант, кажется, появился в чате. Бля, посмотрите, как всех сносит Просто спиливает Что я сделал? Что я сделал? А что? А что я сделал, блядь? Нахуй я использовал эту карту Что я сделал? Я просто сразу на боссы... Блядь, что я сделал? Что за замедление времени, нахуй? Что? Блядь, что происходит? Блядь Блядь, я бумеран... Блядь, что происходит? Блять, <пацаны>, Пацаны Что происходит Ёбаный в рот Нахуй как я туда попал Блядь, еще один кубик мяса У меня какой-то мясной человек Теперь со мной летает Бля, сейчас реально тяжело Нахуй жить Бля, стоит мне Стоит мне Я на этом уровне же золотую комнату не нашел Стоит ее поискать Пацаны, стоят же, наверное, да? Или, блядь, подожди, это финальный босс был? Я ничего не понимаю, блядь. Я в полном непонимании, нахуй, сейчас ситуации. Бля, ебать меня просто въебали с одного выстрела. Просто здесь по... Я могу просто отъехать даже на вот на каком-то таком вот уровне, блядь. Ебать! Ебать, блядь, в Star Wars, нахуй. Блядь, я что-то, ну, нехило отлетаю так-то, ребята. А на последних двух золотых нету, нету ее тут. Хорошо, тогда все, я ухожу. Зачем мне, блядь? Стоит ты сильный, бля, я не понимаю, пацаны, мне реально стоит или нет? Я чувствую, что сейчас в ебу здесь. Здесь нет бонус комнат. Ладно, пошли дальше. Блять, вот тут уже страшно, нахуй. Здесь еще по две. Финальный босс — это сатана. Бля, что-то я чувствую, здесь я уже не вывезу нихуя. Теперь в подвале доступен паразит. Думаю, она сломана. Ребята, что стоит взять? Лампочку или э, вот этого червяка? Кошачья лапа что мне дает? Ебать, она мне сердец дает А что, я могу бесконечно ее использовать? А, подождите, она генерирует сердца в сердца, которые никогда не восстановятся Превращает один контейнер здоровья в три синих сердца Бля, я долбоеб, я это только сейчас понял Это хорошо или плохо, я не знаю Ебать, что за чел? Блядь, что это нахуй? Он меня зеркалил полностью Это пиздец, вообще. Что-то я не готов, мне кажется, к этому миру абсолютно. Ладно, не паникуем, пацаны. Жестко. Трайхард. Просто делаем это дерьмо. Проклят, блядь. Да что на меня вешают уже, пиздец, нахуй. <laughs> Ебать, какая-то музыка, ебанут Больше денег, нет. денег. Больше Нет. Ебать, Дава The King, рублей, как дела, блять? Ебать Дава, привет, нахуй, давно не виделись. Кстати, пацаны, я с Давой снимал, но это вряд ли, Дава, конечно. Спасибо большое за донат, все отлично. Я практически прошел игру, но так что вот пока ты мне скинул донат, отвлекся и въебал сразу два сердца, а так в целом все было хорошо. Так, так, Дава Закинг, нихуя себе. Реально, вот в своем в начале своего пути с Давы снимал. Еще до вот этого всего хайпа, какого-то там каких-то приколов с Киркорвом, там и всего остального. Когда он еще с Кариной Кросс коллабил, типа, не знаю, кто-то вообще за такой контент шарит. Ну, вот. Так, для общего образования я вам расскажу. Я же реально, ну, практически со всеми снимал в свое время. Не знаю, вот знаете, что мне интересно? Сейчас, э -э, до того, как он отсидел... Слушай, нет, это было уже после, по-моему. Это уже было после того, как он вот э -э, как они дорогу перекрывали. Э -э -э, знаете, что мне интересно? Вот сейчас э -э -э, мир же блогерский, он развивается. Ебать, что нахуй за хуйня? Мне опять мне донат скинули, подождите. Кто... Сейчас, подождите. <сих> <сих> <сих> <сих> что <Чё> происходит? <сих> Сейчас донат вылезет, у меня просто с опозданием он на телефон. Ёбаный рот, нахуй! Почему шестерки в названии канала косишь под Моргенштерна? Дава, The King, спасибо тебе большое! Ёбаный рот, нахуй! Или это пиар-трека специально делают этого? А, да, короче, я хотел зарегистрировать просто фреймтеймер. А, у меня... Как ты понял, этот ник уже кем-то занят. Вот кто может занять фреймфеймера? Уверен, какой-то чувак, который, бля, нихуя не стримит даже. Просто, ну, зарегистрировал. Такая тема есть, понимаешь? Когда ты, короче, какой-то твой никнейм набирает популярность, его начинают юзать везде, во всех играх, во всех платформах. И потом ты, когда реально до этого доходишь, ты нихуя не можешь сделать. А, спасибо большое, естественно, донаты, короче, вот, поэтому я, я когда Twitch регистрировал, я даже не задумывался, что я реально буду стримить, я такой, да ладно, типа, просто сейчас, а -а -а ну, типа, зарегистрируюсь Ёб твою мать Бля, что-то у меня все плохо, нахуй Стоит ли мне конвертировать сердечки? Я только сейчас понял, что я по, -по урон получаю от следов Ебать, чел, у Травискот донатит, охуеть. Вот, короче, я даже не думал, что я серьезно буду с таким ником потом донатить, и он у меня будет долгое время. Но получается, какая-то сила Моргенштерна в это заложена. Сейчас, значит, как... ми Ёб твою мать, блядь, я сейчас отлечу, походу. Где раздобыть, нахуй, сердца? Где раздобыть вообще жизни? Когда одно останется, конвертируй. Принял. Ну, мне кажется, на ну, босса я уже хуй пройду. Я уверен, что ну, на боссах люди теряют гораздо больше сердец, чем одно. Правильно? Поэтому как я смогу э, ну, пройти босса с тремя сердцами даже? Хотя если у меня какая-то неузвимость выпадет. блять. Ну блю, да, жестко. Потому что много разговаривать начинаю, ребята. Сори. Стыдно перед вами реально. За такое, за такое поведение. Сейчас я постараюсь вывести, постараюсь вывести. Но ну, мы столько прошли уже, вот прям нельзя проиграть. Да ебаный в рот, реально что ли? Подождите. Блять, Дава закинул. Ты не понял, кто я. Так, подождите, подождите, подождите, подождите. Стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте. Спасибо. У меня есть предположение. Ну, потому что я знаю только одного человека, который так назывался в свое время. Но такого быть не может. Ты же бросил меня. Ты же улетел. Стоп. Ты же оставил меня на съедение другим блогерам. Этого быть не может. Это что? Это что, ты? Алишер? Ты же оставил меня. Ты же... Ты же бросил меня на произвол судьбы. Жизнь же нас разделила. Бля, это реально. Если это, ну, то смотри. Проверка следующего содержания. Тест. Настоящий ли ты Моргенштерн, или ты ебаная шваль какая-то помойная, нахуй, которая косит просто под Моргенштерна? Вот смотри, я тебе вот так вот даю руку, что нужно сказать, когда даешь руку вот так? <смех> Пришли следующим донатом любым, хотя бы 100 рублевым. Что нужно сказать, когда вот, ну, сам понимаешь, да? И типа, ну ты понимаешь. Сейчас э, посмотрим. Пацаны подписчики не знают. Подписчики не знают этого. Видишь, они пишут пожимаю, а там подрочим что-то. Ну, короче, но это знает только истинный э, король, так сказать. Ебаный <смех> <смех> рот нахуй Да не, это наверное Не, рандомный чел не угадает никогда В этом-то и прикол Это все проверка Сейчас узнаем, сейчас узнаем а Пока пройдем еще пару уровней Бля, ну наверное, не знаю Но Хотя кто еще может так назваться реально Бля, мне что-то даже в голову не пришло Так, стоп, донат, донат <смех> решил Сука! Блять! Ну, вот теперь я в замешательстве, потому что, ну, так написать мог только Алишер, хотя, хотя и нет, блять, я в полном замешательстве, пацаны, я ебанутом замешательстве. Подождите, что происходит? Так, а как это определить? Ребята, как вы думаете, а Моргенштерн это или не Моргенштерн? А, это прям, ну, детективный вызов какой-то. Смотрите. Если ты Моргенштерн, тогда как же тебя вычислить? У меня Кира Киса даже упала с микрофона. А... Бля, если ты реальный Моргенштерн, тогда... М -м -м. Бля, ну это тоже подписчики знают. Сука, но то, что ты не ответил на мой вопрос про руку, это подозрительно. Саня, тебе вчера Кира также написала и ты повелся, но это правда. Как же вычислить? Как же вычислить как? Я сейчас в Гугле напишу, как вычислить Моргенштерна. Как? Как вычислить Моргенштерна? Моргенштерн, Альфа Банк. В чем феномен Моргенштерна? Альфа-банк отказался считать Моргенштерна. Бля, не знаю даже, ребят, тут нету никакой информации, как вычислить Моргенштерна. Да не, вряд ли это Моргенштерн. 666к донат нужен. Бля, я... Да ну нахуй, я не знаю. Не, но если это реально ты, брат, то... Я сегодня задумывался, как раз вспоминал. Короче, оказывается... Сейчас я игру забыл показать, а то я сейчас умру же. Оказывается, я все это время не... Одобрял отметки свои э, на, на всяких постах, короче В э, Инстаграме, ну то есть я в какой-то момент Заебался от отметок каких-то глупых И нажал типа одобрять самому Типа все отметки И оказывается нужно было это в меню, в настройках делать А я думал, ну что мне ничего вообще не прилетает Никаких отметок, и сегодня зашел а, во все свои отметки. И просто прошел а, весь свой жизненный путь. Там, короче, куча всяких постов с легендарной пыли, а, стреп дома, блять. И со Славика еще, вот, вот того самого, блять, надо конвертировать, походу. А, со Славика старого еще, когда мы его бросали вот этого с волосами: не лысого боксера, как сейчас, а, убийцу, нахуй, и тсосторонного, бля. А, и это реально, блядь, такие времена были, что. Я когда смотрел, мне даже... Ну, как-то, блядь, не знаю. Это вот что-то похоже на чувство ностальгии, но это что-то похожее на чувство счастья, типа, за то, что это, эти времена прошли. Но, типа, реально, если вспомнить а, вообще все времена, вот те... Но это вряд ли, конечно, Алишер, но если это Алишер, вот вспомнить те самые времена солнечного трэп-дома, а, съемок на YouTube вот этих угаров. Бля, я на босса вышел просто сейчас, на главного. Все, не, не, до, не на Алишера даже сейчас. Блять, и меня сразу въебывают. Бля, мне пизда. Блять, что происходит? Ёбаный твой рот. Я сейчас выебу ее реально. Охуеть. Блять. Лол, нахуй, ебать! СУНАГО! Пацаны, вот эту, бля, колотуху видели, Ёбаный в рот, нахуй. Ну тут без помощи Моргенштерна реально не обошлось. Ебать, еще какая-то заставка нахуй. Бля, пацаны, сори за уши нахуй. Я, я, я просто охуел. Я реально не ожидал, что я с первого раза сейчас затраю. Я назвал стрим прохожу игру с первого раза, но, ну, типа, это, естественно, был байт. Жесточайший, легкий байт. А ебать, что происходит? Я назвал так стрим и реально прошел игру с первого раза. Да он не... Плюс уши, сори, пацаны Реально, извиняюсь Вы открыли Эдем Что за Эдем? Да не, ну понятно, что я могу ему сейчас в телегу написать Как бы, и он скажет, там, он это или не он Это неинтересно Вот в чем прикол а, Неинтересно просто Короче, я могу играть за какой-то Эдем теперь Или Эдем? Эдем Ребята, Эдем это стоящий Не прошел ее еще, я понял, ну короче Ну типа, блок-то я прошел Какой-то, жестко, жестко Стоит играть? Не играй на нем Да, гол, персонаж новый Пап, привет Как Соньку подключаешь? Что за приложуха, какой шнур, чтобы Все 60 FPS были Слушай, я по-моему в 60 не стримлю FPS, Поэтому через Авермедию. ну это Карта видеозахвата, по гугле Подключаешь HDMI Обычным, как бы напрямую, и все, кайф Полностью рандом Персонаж с рандомными предметами Так давайте попробуем, интересно же Или нет Что за игра? Игра указана в описании твича э -э, Когда в Дубае? Вот задумался, кстати, на днях э -э, Ну, раньше задумывался Еще полететь туда Но там ебануто дорого, насколько я понимаю Вообще, типа Ладно, погнали Короче Кто я? Я белобрысый какой-то, Челикс Блять Шут А что я переместился? Ядовитая кровь. Че это значит? У меня одна жизнь. Я съел только что се... Блять. Я что-то сейчас в его, походу. <свят> я что-то опять, как всегда, намудрил. Взял какого-то персонажа непонятного. Слушайте, ну куда я с одной жизнью буду просто играть? Мне кажется, надо релогать. Ядовитая кровь плюс 5 и дальности атаки. А, получаю урон, вы оставляете след Я понял, прикольно, если она еще и дамажить будет их Но не прикольно то, что у меня, ну, одна жизнь Это же вообще пиздец Ты на нем заново не начинаешь И иди в комнату дьявола, у тебя нет токена, ты не можешь Блядь, что за хуйня? Так я сейчас проебу просто, мне кажется Все, до свидания Блять <смех> Ёпты А, у тебя одна попытка За каждый раз, когда проходишь игру полностью Получаешь токен, за который ты можешь играть За Эдена А, типа все, я его проебал так что? У всех одна жизнь, <смех> это же не пиздец После каждого убийства сердца Тебе дается токен на Эдена Бля, я ничего не понял, пацаны. Ну ладно, что продолжим традицию вчерашнюю, как вы считаете? Давайте узнаем. Некий чат, пацаны, продолжим традицию с как бы отдавать дань подписчикам, так сказать. Продолжим, да? Давайте так. Если сейчас наберется 100 плюсов в чате, то продолжаем. Если 100 плюсов не набирается, то не продолжаем. Считаю до трех. Раз, два, два с половиной, <с я не считаю. Ну, скорее всего, да Ну, короче, прикол в чем Вчера я играл, когда проигрывал, я платил подписчикам, ну, процент, так сказать, от своих поражений Это, вот знаете, когда казино рекламируют и ставки, блогеры Им дают процент от ваших проебов Вот вы проиграли, 100 тысяч им дали процент за это За то, что они вас привели в эту платформу, вот У меня же по-другому У меня по-другому Я... Проебываю <свят> и плачу вам процент от того, что проебываю Челгин, сухи, нужна твоя психологическая помощь. Бля, ну если это не, не троллинг, то типа. А в чем прикол? У нее что там на стриме что-то происходит, надо посмотреть. Я просто не шарю за Twitch-темы. Так, ну я вижу, она танцует. Не понял, что тут Чтобы понимали, у есть Где у него есть Не, она выглядит вполне веселой Не уверен, что ей нужна Ее и Вилон бросил Но она не выглядит грустной Возможно, она об этом мечтала, блядь Я не знаю Но не так, по-моему, выглядит человек, которого бросили Либо она просто ну, максимально ушла в какой-то этот Вот какой-то в отказ Короче, ладно. А тут уже пишут: закиньте на пельмени. Раз мои подписчики требуют пельменей, как я могу им отказать? Поэтому прямо сейчас все свои карты вы бросаете в чат. Я не смотрю, не глядя, не вижу, не понимаю, не чувствую ничего. Но потом в какой-то момент, внезапно, я перевожу свою мышку, чат останавливается и останавливаюсь на победителе. И он получает: ну, начнем с минимальной сегодня закидывать, и опять будем прибавлять. И раз, и два, три, пум! Бля, он, по-моему, уже выигрывал, прикиньте, у меня Чел с, с ником Саламалекум Реально, по-моему, в прошлый раз уже выиграл вчера Ты же выигрывал вчера уже, да? Охуеть Реально, помните, помните, был уже Бля, ну вот это как бы, ну, я ничего не, ну, не хочу сказать, типа, что это не считается или что-то такое Чел, честно, выиграл как бы Поэтому получает свою, свою заветную сумму Небольшую, конечно Не такую большую, как у других Это Альфа-банк Да, по-моему, реально я ему уже скидывал Это уже конкретное спонсирование Он уже может сказать, что он моя содержанка Начнем с 300 Давайте 300 рублей переведем Все, перевел Сделал скрин Uh, так, нет, он писал похуй. А, короче, как-то раз, на прошлом стриме он писал похуй, типа за место карты, прикиньте, а сейчас он решил уже реально написать. Все, Санечка, я освободился, готов модрить. Никнейм в чате. Гуд лайк. Like. Так, ну давай попробуем. Первый раз, блядь, с модером вообще опыта не было такого. Как тебя найти-то в чате теперь и что вообще делать? Я даже не, не умею этого делать. А, вот написал. Я здесь. Так, сделать модератором. Так, все, ты модератор. Что дальше? Нельзя карту, блядь, присылать дундуки. А нельзя? Бля, вот модератор, ты же, наверное, что-то понимаешь что в Твиче. Вот эта тема с картами, это вообще нормально или нет? Пишут, Нельзя. Почему такой беспредел? <свист> Думаю, нет Тебе можно Слушайте, ну, пацаны, ну Я честно хуй знает Нельзя номера телефонов и карт да, я мужчина, Блять Саня! <смех> Саня! <смех> Саня! <смех> Саня! <смех> Не жарко с такими волосами, пишет Саня. Слушай, да нет? Абсолютно нет. Крипто кошелек кидаем в следующий раз. Ладно, пацаны, но ну раз нельзя, то о, тройной выстрел. Ебать! Охуенно. А, Саня, спасибо тебе большое за все твои донаты Ты святой человек Не жарко с такими волосами? Нет Я, кстати, уже долгое время думаю над тем, чтобы поменять прическу Но мне... Я настолько привык к ней, что мне прям даже жалко Но прикиньте, если вот вы сейчас в чате напишите Представьте, если сейчас вот, ну, постригусь коротко Например, вообще, состригу все свою длину волос А, блядь, сори Забыл экран Чел пишет, пусть стримит себя, не полите. Да, я помню, я так гонки стримил И мне писали, бля, круто в поворот зашел И я такой, ебать, спасибо, пацаны И сам без экрана чисто Забавно было Так, ну мы сразу начинаем с трех глаз Это вообще, я считаю, не, не хуйно очень Как вы думаете? Распускай вот напишите в чате, вот если я сейчас полностью постригусь, и у меня будет, ну, очень короткая стрижка, это же вообще ни не, не туда, никуда, ни сюда. Это уже как будто мой, ну, вот этот хвостик на голове, он как будто бренд мой, как я будто, я будто мучина, знаете. Блять. Пацаны, я, я упал, уже начинаю упал, чувствовать упал, себя... Тени, большего... Распусти, а, распусти, типа, показать вам, да сейчас покажу, базару 0. Блять, uh, этот Саня пишет Опять что-то Саня Да не за что, конечно, от нового вагу прошел успешно Процент закину вечером Спасибо, Саня, большое Так, смотрите на волосы Вот Я, в принципе, выгляжу практически Как муж Королевый, смотрите Он такой чисто Рок-артист Скриликс, да, так называется. Нет, Скриликс, Skrillex... показатель Скриликса реального, если вы хотите Скриликс. Я вам покажу Скриликс. Сейчас, секунду. Для этого нужно небольшую подготовку. Как вы думаете, а если Бен включить, меня заблокируют? <свисколько> Звук, ну музыку. За музыку Бен заблокируют? заблокирует? А что пишут Модер, Ты, конечно, пиздец. Модер, ты только особо там не, не балуй, хуйней из не занимайся. Короче, смотрите. Но да во так ну, хотел эффективно появиться а, Есть вариант пососаться с тобой Слушай, вряд ли Но не исключено, что в какой-то момент в своей жизни <laughs> Как вам такой скрилекс, пацаны? Одобряете? А, эффектно <с lowest> Дольше 4 минут нельзя слушать Ну все, больше не буду а, Ну не исключено, что там может быть в какой-то Возрасте Лет 45 Я вдруг решу поэкспериментировать Тогда я вспомню о тебе обязательно Но на данный момент вряд ли Не знаю, на кого я так похож, пацаны Поскидывайте варианты Уф, пишут, уф Жестко играешь Ты сейчас жестко босс будет Сейчас будет жестко, реально. Ебать, а что это за босс нахуй? Мухи какие-то летают. Бля, хорошо, что у меня три вот этих выстрела, да? Ебать нахуй, видели, бля, чуть не Я ебал, блядь! Бля, я чуть не отъехал, пиздец. Бля, чего? А, я от следа их ранюсь. Блядь! я сейчас отъеду, пацаны, я сейчас отъеду. Они меня просто дорогу перекрыли, как гаишники. Фух. Бля, еле прошел босса, пиздец. А, блять, экран. Ёбаный в рот. Блять, экран забыл, пацаны, да, сори вами... Слезы плюс скорострельность повышена. Заебись. Да, я тут избран, как будто бы обиван. Кайфовая игру, реально, вот чел пишет Увидел у тебя, решил скачать Так Пострел постарел на 20 лет Это из-за очков Ты имеешь что, или Ооо, заебись Мне дали чисто сейчас библию, я могу просто Маму, а, блять, нельзя так Говорить, наверное, на твиче В игре а, босса, которого Здесь называют Мама, я могу победить Нажав всего одну Кнопку так я избежал всех возможных запреток. Итак, фреймтеймер победил Twitch. Блять. Мне выпала активная хуйня, но я не буду... Но я не буду брать бум. Саня, ты успел стримером стать? Слушай, я вообще давно стримил, на самом деле, на Ютубе. Просто мало кто об этом знал, наверное. Потому что, ну, Твич — это все-таки стрим-платформа. И типа теперь... Ну, вот знаете, как я вообще Твич вижу? Вот, когда ты стримишь на Ютубе, к тебе заходят чисто твои люди Вот чисто люди, которые смотрят твои ролики Давно Которые прям вот типа любят тебя Которым ты скрашиваешь как-то настроение Даешь какую-то, возможно, мотивацию И тут они видят, что на ютубе Запущен стрим Именно вживую ты можешь посмотреть Не просто ролик человека, который тебе нравится С, которой, типа, с которого ты кайфуешь А ты можешь вживую с ним поговорить Пообщаться, как-то его поблагодарить Скинуть ему там донаты Например, также вот сейчас как Саня да это, или дава закинь кто бы это ни был алишер это или не алишер ну блять реально так ну я не, не знаю он где-то вообще короче прикол в том что на твиче не так на твиче люди просто вот как будто знаете приходят на концерт на котором выступает солянка разных артистов то есть вот там не знаю какие концерты вы знаете на котором что там за базары с, с админом, я не понимаю, начались. Не спайм, пожалуйста, бан. А, давай, модер, там, посматривай за ними, бля, Пожестче с ними, а то они рассосались вообще за время, пока я там, это... Я-то вообще не модерировал чат. А, вот, короче, а Twitch это как концерт. То есть... Есть какие-то, например, концерты, знаете, где Маятник Фуко, например. Там выступают разные артисты. И не обязательно там любишь ты Моргенштерна, или ты слушаешь только там группу Наив. Но, короче, там все артисты есть, и ты как бы приходишь на, эту, на этот концерт чисто поглядеть на всех. Возможно, у тебя есть какой-то любимчик, но ты так или иначе будешь смотреть на всех. И вот на Твиче такая же система, короче. Я так понимаю, что там люди, которые смотрят меня, они там спокойно могут раз уйти на стрим к другому чуваку. А, о, нифига, тебе уютно Скинули мне какой-то этот Четыре сердечка Они чисто а, Ушли там с моего стрима на стрим Какого-нибудь там парадевича, например Или со стрима там какой-нибудь генсухи Пришли на мой стрим и смотрят мой То есть тут нету какой-то жесткой привязанности Так что прям вот, знаете а, Люди прям такие Все, вот я, блядь, буду с ним до конца своих дней Вот как будто нету тут такого Не знаю, можете меня, конечно, поправить а, Может быть я ошибаюсь Блядь может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что Twitch примерно это такая солянка для людей. Выбора разных э, приколов, так сказать. За кем следить. И... Э, поэтому здесь... Но мне здесь нравится больше. Потому что здесь есть стримерская аудитория, которая может, в принципе, э, блядь, зайти на твой стрим и... Ну, полюбить тебя, грубо говоря, как стримера, с которым они могут проводить время, от которого они могут слушать какие-то полезные мысли или что-то такое Так, там вот я вижу, чел спамит жестко, можешь ему это закрыть рот? Я теперь так буду разговаривать А еще можешь, админ, если ты это, конечно, можешь я не знаю, что такое модер вообще И как с этим взаимодействовать Но периодически ссылку на донаты кидать в чат Для того, чтобы людям удобнее было нажимать Если они вдруг хотят отправить донаты Им не нужно было совершать кучу ритуалов Каких-то левых Ну так А что за титансол? Я даже вообще не шарю за это Это аниме, по-моему, какое-то, да? Или это что какая-то игра Мамина жемчужина у дальность повысилась по ходу выстрелов. Честно, своих стримов даже выходить не хочется. Такие ламповые, вот такие стримы были 2-4 года, года назад. Бля, у меня такая же тема, знаешь, с Ютубом. Я когда начал Ютуб делать, я очень сильно... Я же сам очень давно ну, потребляю, как бы, контент уровня там Ютуба. И мне всегда хотелось какой-то ламповости, чтобы была, была в Ютубе какая-то ламповость. И... А ее давно так не было. И когда я начал делать... Да во мне олова, да я тут избран как, как будто, будто бы Оби-Ван. Зависть... Давай как-нибудь разговорный стрим. А я думал, ну... Но... Конечно, сделаю. Мне вообще разговорные стримы больше нравятся. Врубай стрим. Мне в выходные дома убираться нужно, отвлекаешь. Слушай, я тебе даю лайфхак. Просто наушники вставляешь, телефон в карман и начинаешь убираться. И, ну, типа, все довольны. Просто... Будешь слушать меня, я буду максимально понятно все описывать, хочешь я буду говорить Вот сейчас я прохожу по уровню, так, здесь большая комната, захожу в следующую дверь На следующей двери я вижу два мясных человека, два мясных человека идут на меня и делают звук Наверное, они зомби или что-то типа того, я убиваю одного, убиваю второго После смерти, кстати, после них появляется мясо, А вот, мясо нужно тоже разбить Короче, ребята, я взял карту Уверенность. Что она дает? Умеренность. Подскажите, что дает уверенность? Я хочу ее прожать, но я боюсь, что я сейчас опять перемещусь, блять, в какую-то преисподнюю, нахуй. Модер теперь защищает меня Видно, экран, все нормально Бля, как приятно с модером стремить Реально чисто, как будто на стрелку до этого ходил один Тебя, типа, все унижали, пинали Там, типа, знаете, если ты накидывался начала Там, начинал с ним драться Ну, в GTA 5 RP, естественно То все таки вокруг, бля, не по правилам Давайте встаем А тут, типа, за тебя, как будто твой кенд пришел И тоже, да, такой начинает, типа, впрягаться Типа, я слышу Видно, экран, все нормально, блядь Такой со стороны Так, короче, блядь, про карты мне никто ничего не пишет Я понял, нахуй, Прожимаю. Теперь ты в подвале, блядь. а Так, ну это я... На деньги есть смысл менять. В принципе, здесь еще не такой сложный. Можно подзаработать, так сказать, бабла. Азину, три топора. Суд. Используем суд. И сразу перемещаемся к эксайлу на суд. Раз, два, три. Блядь. О, заебись, кстати. Сейчас мы деньги, как раз которые сконвертировали, у него поменяем. Бля, я без вас справляюсь, охуенно, без вашей помощи, на самом деле. Зря. Да, мужчина, нервы, меня, один, а Повышено здоровье. Вот и все. Вот и я. все. И кто теперь прав? Как будто бы обе ван. Пацаны, жесткая модерация началась в чате. Так Санечка что-то пишет. Саня, Санечка, ой, ой, ой, ой, приглашаю тебя на свидание. Пойдешь? Да, да, нет, нет. Слушай, наверное, нет у меня Кира не примет все эти моменты. Да и плюс мы так мало знакомы, знаешь. Короче, с модератором, блядь, все нахуй началось. Модератор, там есть чел, который э, скидывает описание предметов для меня, вот. Э, ты его не кошмарь особо, он типа помогает мне. Э, если вы хотите поддержать Санечку монеты, блядь, даже ссылки теперь приходят. А ссылка, кстати, не кликабельная. А как это вот, э, модер, можешь сказать? Они же не смогут с телефона нажать на эту ссылку, по сути для них это ничего не меняет. Нужно ссылку отдельно, наверное, отправлять от твоих слов, тогда она будет кликабельна. Бля, уже такая родственная связь, я, типа, начал реально понимать, что такое модератор. У меня уже чувство, как будто это мой родной брат, типа, и... Хотя мы с ним знакомы одну секунду, он мне просто написал, типа, дай руку Так и бывает реально в жизни как модераторы люди себе? Так модераторов люди выбирают. Я думаю, модераторов выбирают как в Атаре. Типа, знаете, там э, нужно хвост свой засунуть, короче, в хвост модератора. И он либо отрицает тебя, либо он тебя скидывает с себя там в пропасть. Ссылки на инстаг и ютуб сделай, пожалуйста А у меня есть, они все просто в описании Я не знаю, как, как это донести до людей, модератор То, что у меня вот в описании как-то стоят прикрепленные инстаграм и ютуб Но вот нету в вот в этих больших кнопках, типа, где у меня сейчас стоит донат В баннерах так называемых, типа Но у меня в целом ссылки есть, но люди их найти не могут Как с этим взаимодействовать? Папочка, помоги мне Урон и удача повышена Ебать, я на жесткой удаче, кстати, сейчас у меня, по-моему, удача очень жестко повышена После стрима сделаем те боты, которые будут присылать в чат ссылки периодически И сделаем картинки кликабельно. Ебать, все, пацаны Я сейчас выхожу на уровень, как минимум, Илона Маска, походу, по стримам И теперь все там, кто там, Генсуха и все остальные теперь Будут ходить подо мной Походу, я вышел на мировой межгалактический уровень стриминга. Ой-ой-ой-ой-ой, можно сказать, даже. М модератор, модерируешь, модерируешь, модератор. Ой-ой-ой-ой-ой, баны, запретки. Ой-ой-ой-ой-ой. Роднолечка, роднолька, модерируешь. Бля, вообще пока на Изи, короче, идет игра просто на, своим чередом. Пока не так сказать, что у меня прям все очень хорошо идет, но по три стрелы, повышенный урон, ну типа неплохо. В тот раз мне просто выпадал такой шлак, ебаный. Че, кстати, были сегодня уже запреточки? Да нет, кстати, я-то научился запретки походу не говорить, потому что я не знаю, как вообще по правилам твича, если кто-то сторонний говорит запретку, я же в этом не виноват по сути. Или виноват. Медер модератор модерировал, модерировал, да не модерировал, пишут, да не пишут в чате. Так, мешок, э бомба, мешок давайте возьмем. Три ключа. Нормально, можно задонатить Смотрите, пацаны, берите с меня пример Я доначу вот этому серому челику, вокруг которого летает муха Даже несмотря, что он серый и неинтересный Я закинул ему больше 8 монет А вы пока не закинули мне ничего И поэтому, если вы хотите меня поддержать, чтобы я не был таким же серым И вокруг меня не летали мухи Ссылка на донаты отправлена модератором уже в, примерно в какой-то момент Или она там в описании или где-то Короче, сами понимаете не, не позвольте мне, не дайте мне умереть серым и смухой мухой и, и, у головы Вот что я хочу вам сказать Бля, этот ключ того не стоил Да, ну, конечно, они не смогут это прожать Наверное, ну, наверное, в описании вам все-таки придется Пока мы не сделали там какого-то субербота, блядь, убербота Чисто модерируется все любой непонятной ситуации говоря осуждая ну да конечно типа я понимаю что Наверное, отношения тоже роль играет какую-то типа твое к процессу то есть я всегда вовремя осуждаю все что нужно осуждать и как бы сам против чего как бы настроен а я еще не взял здесь даже улучшение куда я собрался на босса это важно у тебя полет есть какой у меня есть полет блять чего угоди Сразу напоминает а, Этот а, Открытие альбома Маркула, на котором я был Смотрели видос про грехи на моем канале? Бля, как охуенно было Если не смотрели, посмотрите обязательно Там типа Маркул делал концерт И О, кто-то скинул донатик Какой-то новый человечек Ой-ой-ой, Санечка, стримишь? Стримлю, родной Сарадульчикен Стримлю, стримлю, спасибо тебе большое за донатик Блядь я въебался из-за тебя, правда, немножко. Но спасибо все равно. А, вот, никто не смотрел. Посмотрите обязательно очень крутой видос. Я попал на вечеринку, где были спрятаны 7 грехов в виде обычных людей, актеров. И я в какой-то момент принял решение, что я хочу их всех найти, типа, и ну, как сказать, как покемонов собрать. Прикольно, очень крутой видос. Мне он очень нравится. И сейчас, когда я вижу чревоугодие здесь, у меня прям флешбеки, короче. Мне очень понравился, как там извращенец отыгрывал. Типа, там извращенец был, но вот просто чел один в один, как из очень страшного кино, у которого такая кривая рука была. Помните фильм «Очень страшное кино»? А, там был чел с кривой рукой, который еще курицу, типа, начинял каким-то образом этой рукой там. Ну, короче, были такие приколы разные. Слезы и урон повышен. Суда нахуй. Ебать, посмотрите на его взгляд. Просто я, я, я все вижу теперь. Я, я просто... Бля, неужели второй раз сейчас просто пройду тоже ее? Да, блядь. Под руку напиздел, как обычно. Хуя ты, бухгалтер, пишут. О, есть сердечки же. В конце ссылки доната, H добавь. О, ютубчик, бля, как приятно. Бля, стрим с модератором. Я... поэтому мне все писали найди себе модера, а я такой да нет, зачем мне нахуй не нужен. А походу я реально, но ну, не, не прав был. Походу то он реально решает. Бля, чем меня убьют или нет? Мне хотя бы до мамы бы дойти и ее библии искоситье. Все что, а о чем я мечтаю? Слезы повышены. Да ну нахуй. А у меня с телефона ссылка кликабельна. Ну отлично тогда. А -а -а, Санечка, если будешь партнером Твича, забудь про стримы на YouTube Слушай, да я в принципе уже забыл про стримы на YouTube Потому что, правда, мне нравится коннект с аудиторией гораздо больше здесь, чем где-либо еще Здесь люди, они прям, ну, прям настроены на прямой эфир То есть они сразу реагируют на какие-то штуки Тут чат, как живой организм, короче, работает А на ютубе он скорее просто как вот, ну, разрозненно работает Как отдельные элементы Типа кому-то смешно, кому-то не смешно А здесь в основном все такие, типа Блядь, здесь прям, ну, сообщество вот прям какое-то реально Я фанатею с этой темы Бомбы, это ключи. Да не, наверное, удача вот это круче что-то. То, что с удачей, мне все нравится, потому что мне пока выпадает что-то, блядь, выпадает что-то хорошее. Ну, пролетел донат, чтобы я не, не умер э -э -э, в GTA 5 RP, естественно, <сёк> серым человеком. А, ну вот, у меня тоже ссылка на донат не воркает. Возможно, она там воркает только, знаете, с андроида, там, с ютуба, ой, с айфона она может не воркать. Поэтому мы обязательно это поправим, ребят. Видите, все постепенно. Вот я уже нашел себе первого модератора. Мне пока все нравится. Вот. Возможно, скоро мы все поправим. Так, там прилетел какой-то донат. Сейчас я его прочитаю. Сори, я его немножко пропустил. Бля, я даже его не отмотаю назад, как на ютубе. Сейчас тогда... Донаты нельзя пропускать, донаты нужно уважать. Это 100%. Кто донаты не уважает, тот просто, ну, не буду говорить. Поддерживаю Санечку соткой монет. Хочу, чтобы Санечка не был серым, и вокруг него не дали мухи. Спасибо, Славик тебе огромное. Реально, мухи улетели, как только это увидели, все. Поняли, с кем они связались. И на время, как бы, я перестал быть серым. Спасибо. Бля, я сейчас, походу, отдам нахуй эту игру просто... При том, что у меня так круто идет слезы и все остальное, блядь... Где мне нахуй жизни найти? Я ебал. А что Библия дает? А, блядь, экран. В смысле, экран норм же. Игры... Убери в настройках игры фильтр, игра будет выглядеть лучше. А мне сказали, что с фильтром наоборот лучше. А, фильтр. Она пиксельная такая, ну типа Не знаю Если так лучше, да. Стадос... Блядь Пиздец мне, походу Последний шанс Пизда Ой, бля. Хуже стало, я тоже так считаю Просто любители пикселизации Короче, ребята, давайте не будем вот эту тему уже промучивать Которую мы до этого мутили Мне подсказали, что это не очень хорошо Так что можете, в принципе, уже ничего не писать Потому что, ну, это не работает Мне запретили так делать Я осуждаю все свои прошлые действия И больше так делать не хочу Уважаю правила твича, так сказать Отношусь к ним с уважением Блять Можно какую-то систему придумать Будет наградных элементов за поражение Но э, я сделаю это тогда Когда я пойму, как работают правила Уже наконец с твича Блять, что я в какую-то паучью комнату попал Хотя я начал заново Вообще в какой-то другой лор попал Типа этот сит или как это называется Там в Майнкрафте такая штука есть. Кстати, еще до сих пор популярно стримить Майнкрафт вообще. Интересно. Помню, на Ютубе я стримил Майнкрафт. Нервы как глина Я рычу как Дина. Да, во мне плавится олова Майн, это классно. О, Саня, чувствуешь зависть к себе от других операторов из-за того, что они не такие же медийные, как ты? Слушай, я чувствую много поддержки от других операторов. Возможно, да, есть определенные лица, которые мне завидуют. Это неправильно. Ну, если они завидуют какой-то, знаете, черной прям завистью. Ну, многие, типа, знаете, вот я угораю прям с операторов, которые считают, что типа я ничего не достиг, и меня просто распиарили. Вот с них я просто угораю, типа, знаете, есть вот реально прям... Чуваки, ноунеймы какие-то просто левые, которые там буханку хлеба подсняли на, на какой-нибудь кэнон старый, типа, и говорят, бля, этот чел, да его распиарили, да пошел он нахуй, там, типа, ну вот, да такими я угораю, да. Но в целом я чувствую очень много респекта, знаешь, я встречаю, я прихожу на какие-то мероприятия, там операторы снимают мероприятия, они ко мне подходят, говорят, блядь, чел, респект тебе большой за то, что вообще двигаешь, типа, наше дело, за то, что дал мне понимание того, что я должен быть не просто оператором, что я должен, типа, показывать себя, там, типа, уважать себя и все такое, но, типа, конечно, гораздо больше респекта, чем просто... О, я вижу донатики Теперь ссылкой начали прожимать Круто, а ну-ка протестируйте ссылку заки... <соц2> Закиньте донатик Лай на луну Что такое лай на луну? У меня клык теперь торчит Протестируйте ссылку, ребята Вдруг она не рабочая <соц2> Такой вот, как вам такой байт на донаты? Бля, никогда, кстати мо... За историю всего моего стриминга Никто не скидывал донат Голосовой, типа, каким-то там голосом, типа, знаменитости или что-то такое Вот это... Я видел это на National Arts, но так и не понимал, типа, это реально... Как это вообще все происходит Но так как я помню, у меня, по-моему, голосовые донаты только от 500 рублей Поэтому имейте в виду Озвучивающиеся, то есть... Хотя я не знаю, как это работает Может быть, там по-другому работает Короче, Трайхардим игру. Hard, а что нужно, чтобы эту игру пройти вообще, подождите? Подскажите, пожалуйста, кто шарит? Или надо погуглить? Саня, я могу тебя озвучивать донаты, я озвучкой занимаюсь. Давай, напиши мне в Инстаграм. Uh, даже голосовой мне лучше скинь в Инстаграм сразу с своим голосом вот таким, типа, озвучивающим. И я пойму. Бля, какое-то опять везение мне выпало. <связь> да ёб твою мать. Многоразовая вечность Что такое вечность? Как это использовать? О, кто-то протестировал донаты, походу Круто играешь, пишет А, блядь, Санечка экран пишет Модер, спасибо, я я не заметил Так Санечка, у тебя лучшие стримы, поэтому выдаю зарплату плавится, олова, <laughs> Спасибо большое Спасибо, расхититель 300. камер а -а -а, короче У тебя нету голосовых донатов Написано озвучка 300, но оно нихуя не озвучивает В смысле, блядь А что случилось? Надо посмотреть может быть я что-то не так сделал Синтез речи Озвучка включена Проигрывать речь после звука Громкость речи от 300 А, подожди, ты же все это время пишешь а -а -а, Скидываешь мне по 300 точно Я только сейчас это понял А что мне сделать надо? Интересно а он говорит какую-то фразу, типа, вот вы же слышите это? Типа, да, 300, что-то такое, озвучка, но... Бля, я даже не знаю, как это пофиксить, честно говоря. 299 ставь на озвучку, ну давай попробую. А, может быть поэтому, да. Хотя, а, да нет. А, не знаю, ну давай 299 на озвучку. Попробовал, не знаю, посмотрим. Блять, а почему пишет экран черный? Экран же не черный или черный? А байтит, сука. Спасибо. Да ебаные паучки. Так, донатим серому чувачку, чтобы над ним не. О, на... смотрите, я задонатил чувачку, над ним перестала летать муха. Это то, о чем я вам говорил, видите? Поэтому донатьте обязательно. Иначе до мной тоже начнут летать мухи, они будут мешать вам наслаждаться стримом. И мешать мне проходить. Фуф. Короче, возвращаемся к игре. Я не понимал, что делает карта, которая у меня в углу, но я пока не понял, хорошие ли мне шмотки выпадают, потому что есть ощущение, что я достаточно слабый сейчас в игре. Или потому что уровень первый, типа, но... После того, когда ты ощущаешь уже былую мощь, когда ты собрал жесткую сборку какой-то из и ходишь, просто всех выносишь ядовитыми, блядь, шарами, нахуй, размером с шар для боулинга, ты уже не чувствуешь, как бы, силы, когда ты вот заново начинаешь. Суд. Суд. Все, блядь, суд закончился. Не чувствуешь, короче, мощи уже своей, и у тебя есть ощущение, что ты какой-то ничтожный. Но, наверное, это не так. Блять, я сейчас умру. Пауки, кстати, в этой игре очень заебистые. От них очень легко отъехать. Вот что он сейчас делает. Блять, он.. хаотично очень перемещается. Как, как его предугадать? Блять! Бля, сейчас этот паук меня выебит, я чувствую. Нет, слава богу. Бля, где взять жизни? Саня, э, что там пишут? Когда будет фрейм-скват? Бля, не знаю. А есть стримеры, которые... Ну, наверное, кстати, будет. Ёп твою мать. Блять. Как я не отъехал просто? Вы это видели? Да не, я сейчас отъезжаю процентов, мне кажется. А, нет, лол. Прошел босса. Заработал сердечки. Фуф! Блять, я долбоёб Блять, как так можно, нахуй, баную кость какую-то не взял? По-любому она на жизни была, я, бля, релогнуть хочу. Может релогнуть? Ёбаная кошка меня так пугает ее движение. Просто сидишь в комнате, знаете, в пустой, один, играешь в наушниках там какие-то страшные звуки, и резко слева кто-то просто двигается в сторону микрофона, блять. Нахуй я её туда повесил. Надо ее связать какими-то там жесткими бандажами, типа как в игре, ой, как в фильме. А -а -а как это назывался фильм про, как же он назывался? Блять, я не помню. 6 оттенков серого, там что-то такое, 8 оттенков серого, 12 оттенков голубого. А, 50 оттенков, да, 50 оттенков точно. Вот надо ее также связать, эту кошку, чтобы она не дергалась. А -а -а -а. Блять, ну я очень слабый, пиздец Если сейчас в этой игре Вот сейчас за этой дверью не выпадает Мне какой-то ультра убивающий лазер То я выхожу Хуена, атакующая муха Казалось бы, нужно за слова отвечать, да? Норм, у тебя баночки пишут А чем у меня типа сила нормально раскачана Вы про это? Я их очень долго убиваю, вот этих типочков О, муха нормально, кстати, жарит Бля, так можно мухой всех убивать Муха вообще в порядке, оказывается Саня, тогда тебе завтра по поводу озвучки донатов напишу несколькими голосами. Ты завтра стримишь? Я не знаю пока, брат. Напиши. Пу-пу-пу, блядь, я страна какая-то. ебаный рот. Что-то у меня такое чувство, как будто у меня, знаете, вот было огромное количество энергии, и она прям потухла вся в моменте. И у меня даже, вот, я играю, и у меня какой-то прям э, сбой в игре, типа, я не могу даже играть нормально. Я умер, блядь. Чисто бу-бу-бу. Короче, пацаны, Go пообщаемся, я не знаю. Или я вообще, может, наверное, отлечу от стримов. Ну, не навсегда в целом, а, блядь, еще вол... Может, из-за того, что я хвостик убрал, и вся сила моя стримерская, она пропала. Она была в хвостике, возможно. Как вы думаете? Что-то на ютубе вообще достойного выходило или нет? Что можно посмотреть? Надо хвостик сделать сто процентов. Масленников вышел. А, блин, я же хотел в бассейн сегодня сходить с гориллой точно. А время-то уже почти 6. Ой, пацанчики, что? Я, наверное, тогда это у, -у отключаюсь. Пу-пу-пу. Там кореш начал стримить, э -э, и бустер начал стримить. Давайте, полетели тогда. К корешу, бля. Спасибо всем большое за донаты, за поддержки, бля. Вы моя семья, нахуй. Вот если бы у меня не было семьи, я бы с вами отмечал Новый год, блядь. Реально, мы бы садились, блядь. Индейку там все дела разрезали, ставили свечки. Блять, вообще, в в огромное уважение, там, Davo The King, кто бы ты ни был, Алишер или не Алишер, тоже огромное уважение, короче, летим к корешу на рейд к хозяевам, блять, передаем приветы, кто готов, кто не готов, не передаем приветы, хватаемся, так сказать, за, посл за последний поезд, в последний вагон запрыгиваем и отлетаем, всем спасибо еще раз огромное за то, что вы со мной... Блять, э, просто респект. В следующий раз можем побазарить на стриме, если хотите. Короче, пока, пацаны, респект.